Фрукты мою, разрезаю вдоль пополам. Каждую половинку еще раз разрезаю на две части и из полученных четвертинок вырезаю сердцевину. Теперь разрезаю четвертинки еще на 3-4 красивые дольки и срезаю с них примятости, если они есть. Но от кожуры груши не очищаю, иначе на выходе получится не варенье, а грушевое пюре. Нарезанные груши складываю в емкость для варки варенья. Тару выбираю эмалированную, керамическую или стеклянную. Засыпаю груши сверху сахаром, аккуратно встряхиваю кастрюлю несколько раз, чтобы сахар заполнил все пустоты, и оставляю будущее варенье на 1-2 часа, чтобы груши дали сок. Количество сахара регулирую исходя из того, насколько сладкие груши. Приторное варенье не люблю, поэтому к сладким грушам много сахара не добавляю. Готовлю варенье с грушдольками, используя метод 5-минутки то есть ставлю кастрюлю на медленный огонь, дожидаюсь закипания, провариваю буквально 5 минут и оставляю в сторону до охлаждения. Как только кастрюля остынет, снова повторяю процедуру. Обычно до готовности варенья приходится проварить не меньше 4 раз. Кажется, что это хлопотно, но на самом деле нет. Проварить варенье можно между делом. Готовность определяю по капле сока из варенья. Набираю ложечкой немного варенья и капаю на блюдце. Если капля растекается, значит нужно проварить еще. Если капля прекрасно держит форму, значит варенье готово, его можно заказывать. В К окончанию варки стерилизую банки и кипячу крышки. Готовое горячее варенье разливаю по банкам и закупориваю крышками. Банки не укутываю, необходимости в этом нет. Варенье из груш получается ярким, солнечным, прозрачным а дольки в нем будут упругими и мягкими одновременно. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!